За линией дюранда Не утихает гром Там ни свинца, ни жизни, ни жалея Гремит война афганская В горах и в громе том Заря встает кроваво пламенея За линией дюранда Кончается судьба И снова начинается с Кабула Там соль на наших спинах И пепел на губах И солнце, обжигающие скулы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 Ревут бродимашины, крахочут сапоги И сердце бьется ритмами атаки За линией дюранда мы старше на сто лет Здесь волосы седые не в новинку На тропах караванных мы оставляем след Солдатского рифленого ботинка На тропах караванных мы оставляем след Солдатского рифленого ботинка